Доброго здоровья, всем добрых выходных да, Как из пушки приходится работать, потому что э, слишком много говорящих, да, Моисеев И приходится их перебивать, пока люди не поняли до сих пор, что надо создавать свои YouTube каналы Для помощи мне и себе в том числе, потому что помогая мне, помогаете и себе так же, как и я делаю, помогая вам, помогаю и себе. Так, ну первое. Моя страница, да, опять же показываю для людей. Это вот называется ссылка для пожилых людей. Вот это вот то, что я выделил сейчас. Вверху, в, в, в, в левом верхнем углу. Это ссылка. Вот так можно зайти на YouTube-канал. Вот он, YouTube-канал. Под каждым роликом есть вот это вот еще. Здесь вся информация, как связаться, как помочь финансово, как помочь да, документально, если нужно там на почту электронную сбросить еще что-то. Вот. Так. Возник вопрос. Да, и он уже не первый раз, и это, эту, эту тему начал не я, но это начали как раз Моисеи, которые вводят народ. Но почему-то люди считают, что надо звонить мне и узнавать, почему Мелихова говорила тот то или то-то про паспорт, или кто-то там еще. Я не говорил про паспорт, мне не интересна эта тема, но раз уж мне... На Яле будет и названивают, и спрашивают это, и мне приходится отвечать, то я начну от отвечать. да? Так. С чего мы начнем? Ну, во-первых, есть выступление Сталина. Да, по поводу замены Конституции. Это вот тоже мне кидают ролики. Конституция, Конституция. Все изменили, все 2020 год, все, все, все. Вот он обсуждает и четко объясняет, почему надо менять, а что не надо менять на моей странице вконтакте можете посмотреть ролик вот он сталин принципы образования союзных республик и автономных в составе ссср автономий. Составе ССР. Он говорит о том, что почему конституция меняется, как автономия эти действуют, то есть все-все-все. Меньшинство не может решать за большинство, и он это правильно говорит. Всегда, кто хочет, говорит об, об объединении, нельзя объединиться с подонками, и ворами и прихлебателями, да, и паразитами. Это невозможно, если ты честный человек. Вот, также и у них в коллективе честные люди, в коллективе нечестных не просто не удержатся, их задушат. Вот. Так что это такое реклама? Это что то хрень прислали? Ладно, посмотрим что это потом. Так. Давайте по паспортам. Это касается всего. Паспортов, повесток из... Давайте потише сделаю. Повесток из судов, повесток из военкоматов. Любых других нормативных документов и актов так называемой Российской Федерации. Да в том числе и Конституции. Вот есть такая штука, как стандарт Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии то есть вот это коммерческая структура которая определяет да, какие печати какие бланки законны да, то есть и именно действующие но это коммерческая структура вот она пожалуйста вот она есть Росстандарт вот у нее ИНН, КПП, ОГРН, дата образования 5 июля 2004 года. А до 2004 года какие стандарты действовали тогда? Возникает сразу же вопрос. Люди ходят и говорят, вот экспертиза паспорта, вот надо привлечь к ответственности да, тех, кто фальшивые паспорта делает. Они не просто фальшивые, они не фальшивые. Они не имеют государственного стандарта, то есть это просто бумажка. И отнеся ее на экспертизу, как производится экспертиза, путем сравнения. Если нет государственного стандарта, с чем сравнивать? Поймите, этот паспорт нельзя сравнить ни с чем. Также свидетельство о рождении, также повестку из суда, повестку от приставов, повестку от прокуратуры, повестку от Следственного комитета, повестку от ФСБ, повестку от военкомата. Это все, нет стандартов на это. То есть берется клочок бумажки, и вам не раз он приходил, и пишется на нем всякая фигня. Же, те же самые э, платежки за ЖКХ тоже нет госстандарта, поэтому вам присылают какую-то хрень, которая вообще не, не подлежит никакому учету и подсчету. Дальше, в каждом городе своя контора. Если мы платим государству, да, и у нас одну, одна страна, как нам говорят, почему в разных городах у нас разные налоговые, разные полиции, разные ДПС, разные методичные учреждения, почему у нас они разные? И платежи у них разные. То есть именно эти, как они, счета разные. Если у нас одна кормушка, значит в одну кормушку должно ссыпаться. А если нет, значит, получается, мы живем в капитализме, в диком, в бандитском, без всяких стандартов, и вы пытаетесь по стандартам Российской Федерации, которая, которая фирма, вот Росстандарт – это фирма обычная, созданная 5 июля 2004 года. Понимаете? Налоговый орган 7703. Дата постановки на учет 19 декабря 2019 год. Вы понимаете? Вот поставили на учет эту фирму. Вот, вот задумывайтесь, почему вам э, от, оттуда приходят справки да, оплатить то, оплатить все да, за какую-то информацию. Потому что эта фирма, она живет за счет, она на самоокупаемости, она живет за счет того, что вы у нее запрашиваете и за это платите. Госстандарты она никакие вводить не может, это фирма коммерческая. Коммерческая фирма не может государ, государству вводить какие-то стандарты. Это в принципе бред. Поэтому ваши паспорта, ваши средства рождения, ваши военные билеты, которые вам дали, кто там сейчас служил или служит, это все не имеет государственного стандарта. Это просто фантики, бумажки. Также и по печатям то же самое. Вам впихнули ГОСТ Р 1 511, да? Сейчас мы его посмотрим. ГОСТ Р 1 511 11, да, насколько я, если я прав. Да, нет, не прав я. ГОСТ-Р-51-511 ГОСТ, Гост 51 511 от 2001 года. Печати и... С, и, с, и печати с воспроизведением. Давайте посмотрим. Тоже ГОСТ-Стандарт, вот он. Это вам тоже ввели, это тоже стандарт какой-то фирмы. Понимаете? Эти печати тоже недействительны. Хоть вы там кричите, что должна быть с такой-то маркировкой, такой-то ширины, длины, высоты, что там в ней должно указано быть. Это не стандарт. Это просто какая-то фирма придумала и все. И взяли ее как бы за основу, что это государственная печать. Никакой государственной печати у Российской Федерации нет. И быть не может, это фирма коммерческая, бандитское образование, понимаете, корпоративное, капиталистическое, которое вас душит и задушат всех, потому что им нужна земля. Только получив нашу землю, они оправдают все свои преступления, потому что победители не судят. Просто некому судить победителя. Так что эти все госты выкиньте из головы, особенно выкиньте из головы то, что... Какие-то там, кого-то там привлечь за этот паспорт. Его просто не существует, этого паспорта. Он не, не, он не имеет государственного оборота. Его сравнить даже не с чем. Вот отдадите вы его в то же самое МВД, в ту же самую фирму. Да, по 327 статье Уголовного кодекса, которого тоже не существует. Людей сажают, мне все время говорят. Ну, людей-то сажают. Людей сажают, потому что они бараны, они все подписывают сами. А раз подписываешь, значит, даешь, даешь юридическое действие документу. Соответственно, если ты подписал, что, ты, что ты, у тебя приговор, и ты готов сидеть в тюрьме, тебя и посадят. Ты по своей воле это хочешь. Поэтому судьи не, не судят тех, кто не дает документов и не дает свои подписи. Они не могут осудить. Чтобы человека посадить в тюрьму, для, на человека должно выделяться еда, вода, медицинское обследование, койко-место, одежда, обувь. Все это должно выделяться. Если у человека нет документов, на кого выделять? Кто даст, кто даст бюджет на безымянного? Никто не даст. Вот поэтому вам придумали паспорта и прочую хрень, свидетельство о рождении, всю фигню. Понимаете? А в Российской Федерации это вообще абсурд. Свидетельства о рождении никакие не действуют. И вы бегаете с этими трастами. И мне названиваете трасты, вот эти трасты. Уже говорил за трасты. Что такое траст? Вы являетесь э, владельцами всей этой территории, всей земли, если вы советские люди. Всей этой земли, всего, что есть на этой земле. Вы владельцы. И в доверительное, отношение, в доверительное управление отдаете свою территорию. Вот то, что произошло у вас якобы референдум 17 марта 1991 года. Почему он им так нужен? Потому что он оправдывает все то, что с вами происходит. Вы сами захотели, чтобы они управляли, чтобы они проводили реформы и прочую херню. Вот в чем дело, вот почему они так цепляются за этот референдум. Но я его разбил уже в пух и прах. Потому что Лукьянов тот же самый, он сразу же после того, как э, слез Горбачев с бочки, сразу сел на эту бочку. Никаких назначений не было, а он обязан был провести здесь, должно было голосование по его кандидатуре. А тут мгновенно все. Как Ельцин передал Путину. Никаких выборов, ничего. Я, пожалуйста, вот вам, Владимир Владимирович. Я, я доверяю. А кто такой есть, доверяешь. Ну доверяешь, молодец. А он кто такой-то? Вот в чем дело. Вы думать прекратили, просто думать прекратили. И в этом ваша беда. И беда всей страны. Еще раз. Вот. Госстандарты вот эти. Вот давайте. Стандарт. Английская стандарт. Э, Норма <coughs> образец. В широком смысле слова образец. Эталон, модель, э, принимаемые за ис исходные для сопоставление с ними других подобных объектов существуют и другие значения слова стандарт общепринятый и исторически сложившийся набор правил понимаете то есть стандарт это золотой стандарт вот стандарт оформления вот он стандарт оформления когда от, открытый стандарт Стандарты телевизионного вещания и, и, и, То есть это, это правило То есть что такое бланк Бланк должен быть утвержденным на самом да, высоком уровне И принят народом Вот это бланк Где народ говорит, да, все, мы принимаем этот бланк Через либо сам народ, либо через своих назначенных управленцев Да, принимается, все вот тогда это государственный стандарт. И он может быть только такой. Других никаких быть не может. Все. Вот только когда с этим у вас есть государственный стандарт, и вдруг вам какой-то лепит какого-то горбатого, вот тогда 327-я статья бы действовала. Подделка документов. А так она не действует. Потому что нет никаких стандартов. Это там кучка придумала себе наверху что-то, фирмы протолкнули все это. Все же фирмы управляют, всем управляют фирмы. Дальше замучили меня по поводу 1936 -го года Конституции. Вот кто-то верит, кто-то не верит. Я всегда говорю, не надо верить, надо проверять. Все вокруг надо проверять, вообще все. И меня в том числе. Вот она, Конституция. Почему, говорит, ты считаешь, вот как, как ты считаешь? Почему, э, почему не 1977 года? Вот поэтому не 77-го года. Вот поэтому. Вот потому что есть подписи. Из 30 делегатов э, 27 подписали. А значит, взяли ответственность за вот этот вот документ. Полная ответственность. То есть они отвечают за то, что, что здесь написано и то, что должно исполняться которые не подписали этот государственный э, документ, да, народный, э, они не имеют права голоса. То есть они не взяли на себя ответственность. Ну, а какого хрена вы будете там размышлять что-то? Все, не ваше дело. Хотите размышлять, берите, подписывайте, э, и будем и будете в команде, будете трудиться. А то получается так, что э, в кол коллектив начал строить дом, один не строит, но указывает, как это делать. При этом не отвечает за строительство дома вообще никак. Развалится, он не развалится, пофигу. Такого надо гнать в шею. Это прихлебатели. Понимаете? Вот и все. Дальше что? Э, уже показывал, да, со стандартами вам понятно. Вот зайдите на этот, э, как он там, реестр, как он сейчас. Э, Росстандарт. Вот в 2004 году он был создан. Вопрос у меня возникает, каким же образом? Понимаете? Поищите ОГРН и его ННН. Существование ОГРНов и НННов уже говорит о том, что это фирма. И никакие госстандарты она вводить не может. Она может их что-то разрабатывать как-то и все, более ничего. То есть дали заказ разработать и все. Но вводить должна именно власть да, управленцев. Власть управленцев. Ну и у нас этих и управленцев-то нет. Вот, пожалуйста, вам все. И тут все суммы, все за закрыто точечками. Нет ничего, не показывают ничего. Разобрались, надеюсь, с этими госстандартами. Все это фуфло. Их нет. Вот, в Википедию почитать, что такое стандарт. Так, дальше. Так, следующее. Конституция. Давайте. Когда, да, когда вы когда создали ООН? Когда создали ООН? В 1945 году создали ООН. Международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности. <coughs> Развитие сотрудничества между государствами ООН считается универсальным форумом, наделенным... наделенным так, где где, где, где, где наделенным уникальной легитимностью, несущей конструктив конструкции международной системы коллективной безопасности. Главным элементом совместной много Многосторонней <смех> дипломатии. Дата основа Два... 1945 год. Дата основания. Давайте посмотрим. Дата подписания устава. Дата подписания устава. Википедия нам дает. Да без разницы нам Википедия или нет. Тип договора, международный договор, э подписание. 26 июня 1945 года. То есть в 1945 году какая конституция была? Да вот эта конституция была в 1945 году. И в войну была вот эта конституция. Да? Вот она. От 5 декабря 1936 года. Со всеми подписями. Дальше. То есть в 1945 году до 26 -го числа, 26 числа июня 1945 -го года была конституция 1936 -го года действующая. Дальше, дальше Великая Отечественная война. Выигрывалась при какой Конституции? При Конституции 1936 -го года. Устав подписан при Конституции 1936 -го года Оновский. То есть она более чем народная, эта Конституция. И единственный документ, у которого есть подписание. Да? То есть подписали делегаты, то есть те, кто отвечает за то, что в Конституции сказано, и те, кто ее да, соблюдает и выполняет. Ни в восемнадцатом году, ни в двадцать четвертом году Конституции нет таких подписей. Потому что это был переходный период. Вспоминайте свадьбу Малиновки, опять власть меняется. То так, то так было. перед шестым годом Конституции Сталин перекрыл эту, эту вакханалию. Утвердил действительно власть управленцев, управление государством народным. Народ поддержал. А дальше начинается ваханалия с 1977 годом. При Хрущеве еще была Конституция 1936 -го года. При Брежневе они ее начали мурыжить, менять, потому что она им не очень подходила. Хрущев уничтожал сталинскую десятку, превратив ее в деревянный рубль в 1961 году, 1 -го января. Деноминация с девальвацией. Это все происходило при Конституции 1936 года. Уничтожалось все то, да, конституционное, что было прописано там. У народа забиралось, хотя в Конституции декларировано было, что это все народное. Вот эта банда, она начала уничтожать. Сколько эта банда разрушает Союз? Уже без, без малого почти 70 лет. Со времен смерти Сталина. И все никак не разрушит Но стремится к этому всеми силами И последняя точка Это мы сами Почему нас уничтожают Потому что нас надо всех убить Чтобы править спокойненько на этой земле И заселять ее болванами Иванами, не помнящими родства. У Иванов, не помнящих родства, как в США, никаких интересов к земле нет вообще. Интересы только корыстные и финансовые. Как кого обмануть и нажиться? Больше ничего. На природу плевать, на все остальное плевать. Они даже не понимают, что природа – это залог всей нашей жизни. Если природу загадить, она начнет мстить. Непроизвольно начнет мстить. Ваш организм сопротивляется, когда в вас попадает какая-то болезнетворная гадость. Он сопротивляется всеми силами. То же самое будет делать земля. Это тоже организм. И мы внутри этого организма. Мы неотъемлемая часть этого организма. Вы об этом подумайте. Вот почему Конституция 36-го года. Потому что она народная, еще раз говорю, народная. Поэтому так навакуйбышевцы и прочие от нее шарахаются. Потому что Сталин вот он здесь, он никуда не делся. Даже после своей смерти он никуда не делся. Потому что за него говорят его дела. И дела его товарищей. Не один Сталин это делал, а с товарищем. Вот он Конституция 36-го года. Осознаете? Давайте еще последнюю точку ставим. Э -э Устав. ООН статья 23 статья 23 глава 5 совет безопасности совет безопасности состоит из 15 членов организации Китайская Республика, Франция Союз Советских Социалистических Республик где тут о Российской Федерации сказано, покажите вот он Союз Советских Социалистических Республик. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Я ничего не придумываю. Блин. Вот. Являются постоянными членами Совета Безопасности. Постоянными. Что значит постоянными? То есть пока не развалится организация. Организация ООН развалилась? Или может устав поменяли Ничего этого не сделано. А значит все действует как, как действовало. Закон читается буквально, то есть побуквенно и от, откинуть и, и как-то трактовать не, невозможно. Каждый может трактовать по-своему, поэтому и по-буквенно. То есть, как есть, со всеми запятыми точками и всем остальным. Давайте теперь посмотрим Устав ООН статью 110 Глава, э, я не знаю, как римская, 5-10 10 это наверное так влево это на приводе глава получается 1 да я не знаю я точно вот в римских путаюсь если с этой стороны или с этой как я не помню но суть не в этом вот она глава как вы, грубо говоря ратификация и подписание Читаем. Настоящий устав подлежит ратификации, подписавшими, подписавшими его государствами в со соответствии с их конституционной процедурой. Вот оно. Конституция какая была у Советского Союза в 1945 году? Вот и все ответы вам, простые и, и несложные, которые можно взять и самому проверить. Я благодарен всем, кто помогает, вот подкидывает, Серега, тебе благодарен вот за эту статейку, потому что все охватить нельзя. Вот и работайте в каждой, так что не работайте, а трудитесь каждый в, в, в своем направлении, и все будет вам известно и понятно, не надо никого слушать. А то мне звонят постоянно женщины, наслушаются кого-то, и вот тераторят мне, а вот этот паспорт, а вот это то, а вот это все, а вот нас тут сейчас трасты подпишут, а вот это сейчас вот и вот это начинается. Не надо этого, куда-то не. Хотите разобраться, разбирайтесь. И, и, и, а, а то мне звонят и говорят, я хочу чего-то делать. Прекрасно. Если ты хочешь чего-то делать, то ты не хочешь делать ничего. Потому что чего-то это имеет неопределенную форму. А должна быть определенная форма, чего ты конкретно хочешь делать. И как ты собираешься этого достигать. А начинается вот это чего-то хочу. Ну, чего-то понятно, что чего-то ты хочешь, а чего именно. А может ничего вообще не хочешь. Понимать это надо. И одному не справиться, еще раз повторяюсь, создавайте YouTube каналы. Это не трудно. Это очень просто. Вот, берешь и пишешь, как создать YouTube канал. Нажимаешь. Вот. Вот вам сколько роликов, как создать. Вот. О, во, во. это все как создать. Обсмотритесь, научитесь и создайте. Ничего трудного нет. Как вы хотите э, в информационной войне, не имея вот этого информационного оружия, с ними воевать? С, э, со всеми вот этими проплаченными тварями, которые вам вещают каждый день. И каждый день ролики штампуют, как э, пирожки горячие. При этом в этих роликах никакой конкретики. Вода, вода, сплошная вода. И проверить ничего нельзя. И водят вас, то по судам, по этим. Какого хрена вы ходите в эти суды? Я еще раз доказываю, вот тот, тот ролик, где война идет с приставами, ничего сделать не могут. Потому что ничего не подписываю, в суды не хожу. И людям советую. И люди, которые не ходят туда, они, ничего не, им, не, не, с ними не случается. По одной простой причине. Нету государственных стандартов никаких. По бумагам, по приговорам, по всему этому. Нету. Поймите вы вот это вот. Есть еще один момент. Ладно уж. Возьмем Российскую Федерацию, да? Раз уж ее так все любят. Вот смотрите. «Посстановление э, Пленума Верховного Суда от РФ от 24.03.2005. П1, пункт 1. Ой, П6, пункт 6. Вот это вот найдите, почитайте». Я вам читаю, в целях, пункт 6, в целях соблюдения установленных стандарт статьей 29.6 29 КУАП РФ сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях су, суде необходимо применить меры для быстрого извещения участник, участвующих в деле лиц о времени и месте судебного раз, рассмотрения. Поскольку КОАП РФ не содержит каких-либо ограничений, связанных с, так, с таким извещением, оно в зависимости от конкретных обстоятельств дела может быть произведено. Вот слушаем. С использованием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать получение информации лицом, которому оно, принад... пред... Пред... Направля... Направлено, которому оно направлено судебной повесткой, которой нет, еще раз говорю, нет стандартов, нет стандартов КОАПа, этого нет ничего. Судебной повесткой, теле, теле, телеграммой, телефонограммой, э, фоксимильной связью и тому подобное Средством, посредством СМС-сообщения в случае согласия лица на уведомление таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения адресату. Еще раз повторяю, в случае согласия лица на уведомление таким способом, кто-нибудь из вас писал письменное согласие, чтобы вас уведомляли повестками суда, или, может быть, прокуратуры повестками, и как эти повестки вообще, какими стандартами обладают. Понимаете это? Если вы не писали э, такого согласия, то вы считаетесь неуведомленными. Даже если вам пришла повестка, даже если вы ее взяли, даже если вы ее прочитали, даже если вы ее подписали, вы считаетесь неуведомленным, потому что должно быть письменное ваше согласие на получение да, вот этих вот телеграмм и повесток, что вы согласны таким образом получать их. Понимаете? Вот в чем дело. Все здесь, все в, все в этих их писульках написано. Но при этом еще раз объясняю, нет стандарта КУАПа. Почему? Нету, нету ни Уголовного кодекса, никакого другого. Почему? Потому что нет стандартов государственных. Бумаг государственных нет, на которых это все делается. Самой Конституции не существует. Это проект. Притом, черти кем вообще приняты и признаны и на каком основании вообще. А что такое Конституция? Это основной, устав, закон, правила общества, по которому они живут. Это основа всего. Из Конституции выходят КОАПы, ШМОАПы, уголовные кодексы, судьи, хренуди, президенты. Все вот эта хрень выходит только из Конституции, где прописано, как и что это должно работать. всему почему народ потому что народ решает что вписать в конституцию что выкинуть и как изменить если что-то мешает жить так что вот вам про паспорта про вашу про все это фильм читайте вот уставу он пожалуйста Статья 100, 111. Настоящий устав, китайский, французский, русский, английский и испанский тексты, которого являются равно-аутентичными, ау э будет храниться в архиве правительства Соединенных Штатов Америки. Это правительство при... Препровождает копии устава, должным образом заверенные правительством всех других подписавших его государств. Вот видите, кто подписывал устав ООН? Советский Союз. При какой конституции? При конституции 1936 года. Все, что еще вам надо? Какой 77-й год? Какой нахрен? Ну, 15 лет они ее курочили, не знали, как ее извратить, чтобы Конституцию эту убрать народную. Потому что она им пятки жгла. Потому что все народу принадлежит. Они хапнули все это. И делать ничего не хотели. Разваливали все и расшатывали. Золотое время Брежнева. Прекрасно. Вспоминаем фильм о Фоне. Золотое время. Алкоголик, которому нахрен ничего не надо. Вот и все, и спаивали также народ Народ спаивали, а потом ловили его на пьянке на работе И говорили, дружище, будешь теперь работать за копейки Или квартиру не получишь, потому что пьяный Специально все делалось, как и в 90-е годы Народ спаивали к чертовой матери И ваучеры вводили, и всякие, э, всякие гайдары-пидорасы, что в гробу переворачивались Всякие свои эти, э, делали реформы Убивая народ Чубайс и вся эта прочая мразь. Долго будете их терпеть? Терпите, я еще раз говорю, билет в один конец. Пока мы все не подохнем, они будут работать. Потому что им, э, у них безвыходная ситуация. Либо их всех передушат за вот эти вот деяния их благие. И Англия попадает там под раздачу. Либо нас передушат и тогда победители не судят. Тогда для чего вы детей своих растите? Возьмите и разбейте им молотком голову, чтобы не мучились. Да, это грубо, цинично, ну а как еще? А вы их не больше мучите, отдавая под прививки всякое говно. Удостоверение чего представители правительства Объединенных Наций подписали и на настоящий, подписали настоящий устав. Составлено в городе Сан-Франциско июня 26 дня 1945 года. Все прописано буквами. Вот вам, все здесь, вот 110-я статья Устава ОН, я И вспоминайте, когда был создан, да, какая была Конституция, 1936 года. Вот в они вас к чему-то там собрались вести, они даже не знают, когда, когда что было создано. Когда ООН организовался, не знаю, в 50 каком-то году мозгов нет, орать только могут бессмысленные и бессвязные. Вот вам еще раз, как создать YouTube канал. Вот, дальше, дальше, как, как, как копировать копирова роли на свой youtube канал вот тоже вам опишу. вот сколько чтобы вы взяли с моего канала и перекопировали на свой чем больше будет информации ту которую я подаю тем быстрее мы передавим всех этих мелеховых и прочую нечисть которую проплачивают еще раз говорю они работают все за деньги по дискредитации союза и по, по разрушению голов человеческих, чтобы люди метались и бегали, то у них паспорта, то у них это, то у них то. То по судам надо ходить. Не надо в эти суды ходить, еще раз говорю. Как только вы приходите в этот суд и даете свой паспорт, вы больше там не нужны. Нужна ваша бумажка, она и есть подтверждение того, что вы пришли, потому что бумажка сама прийти не может. Ее приносят. Хотите сходить, здесь? У кого есть советское свидетельство о рождении, придите со свидетельством о рождении. Этот документ удостоверяет личность. Ибо когда теряется паспорт, вы в паспортный стол идете с этим документом. И вам дают новый, и не смотрят, что в нем нет фотографии. А тут почему-то нужна фотография. Вот придите с советским и заявитесь, я советский человек. Будете меня судить? От вас отбрыкаются быстренько. Фирма не может судить никого. Фирма – это ларек с колбасой. Хочу куплю эту колбасу, хочу – нет. Понимаете? И Российская Федерация – это корпорация, фирма. Вот он, пожалуйста, перекидывайте. И для чего я говорю? Создавайте YouTube-канал, создавайте. Потому что он необходим. Если мы будем распространять информацию все вместе – то мы задавим все это быстро, и у людей быстро голова на место встанет. И когда нас будет большинство, те самые большевики, мы быстренько объясним всем бандитам, кто они, что они и куда им идти. В противном случае нас просто погубят. У нас уже поколений потеряно много. Молодежь сейчас это вообще страшное дело. Они ничего не умеют, ничего не хотят и, и ничего не понимают. Ее надо посадить обратно за парты с обучением через интернет, через телевизор, в котором уже будут не э, проститутки всякие и э, киркоровы с коронавирусами на голове и прыгать, а научные действительно познавательные вещи должны вестись. Так быстрее обучится человек через визуальные контакты и слуховой. Ору... Все кричат на телевизор Телевизор это техника всего лишь Она может быть оружием знаний А может быть оружием пропаганды Всего чего угодно Само по себе я еще раз говорю Автомат сам не убивает Из автомата убивает человек Человека Танк сам не поедет Им должен кто-то управлять Вот такие вещи так, еще раз показываю, вот страница, вот здесь же можно выйти в YouTube, в Ютубе еще, вот вам вся информация о том, как со мной связаться и все остальное. Кто-то, кто говорит, что я не беру трубки, тот лжец. Я не беру трубку, если я далеко от телефона нахожусь. В основном я отвечаю всем. И это очень трудно, потому что и, ну, раз и целый день ты отвечаешь на звонки. Плюс тебе надо э, ночью сидишь и разгребаешь все, все сообщения и все остальное. И если кто-то думает, что это не труд, попробуйте, поделайте это. Я, мне вот одна женщина писала, что ты что-то не так делаешь, что-то это. Как только я ей написал, я готов вам уступить место, пожалуйста, давайте создавайте YouTube-канал. Я его прославлю, буду на всех заборах орать и писать, что вот эту женщину слушайте. И давайте доносите до людей правильно, как вы думаете. Сразу ответ был, ой, да нет, каждый занимается своим делом. А что же вы? Что вы судите, когда вы сами не хотите делать? И при этом говорит, что я ничего не делал. Попробуйте, -то, я, я готов отдать. Кто, кто, кто хочет, пожалуйста. Какие проблемы-то? Поэтому финансовая поддержка необходима просто. Потому что мне еще ездить. Вот сейчас мне надо ехать в Тверскую область будет. А опять же на что? Это хорошо, вот люди там где-то что-то помогают как-то. Меня не спонсируют как Мелехову, она ездит там на чем хочешь. У меня вообще нет ни хрена, своей машины нет. Вот сейчас появится семерка, слава богу, там человек отдал, 20-летнюю семерку, буду на ней есть, а что делать? Понимать надо, что тот, кто борется против бандитизма, да, он будет без, без всего, не будет у него ничего, никаких благ. Но при этом, если мы не победим эту систему, она победит нас. И нам будет хана. Вот с фондом. Мне приходится с фондом практически в одиночку думать. Потому что никто не предлагает идей. В основном все спрашивают, как быть, как что делать. Ну как что делать? Вот я уже никому не верю, мне женщина пишет, э, все свое болото хвалят. Послушайте, чтобы не хвалили свое болото, вы возьмите и сами разберитесь в том, что происходит. Тогда вам будет все понятно, кто что хвалит и кто, кто правду говорит, а кто лжет, а кто вообще истинный. И в истине стоит». Все, благодарю всех за внимание. Да, пишите еще в комментариях своих, пишите, с каких вы городов, да, или там областей, неважно. Находитесь между собой. Я не могу всех объединить, поймите. Читайте комментарии и э, находитесь. Так вы будете объединяться. Понимаете? По визуальному общению, если вы в одном городе, очень будет э, понятно по серии вопросов, что человек хочет. Поверьте мне, что э, вы, выследить паразиты не так трудно. Потому что если он заявляет что-то и не делает этого, все, значит все с ним понятно. Понимаете? Надо действовать. А действие, вот оно, действие. Вот я взял на себя ответственность вести свой канал и раскрывать людям все вот это вот, э, да, все эти козни. Я это делаю, ответственно делаю. Подхожу к этому ответственно, чтобы людей ни в коем случае не ввести в заблуждение, не обмануть. А для того, чтобы не ввести в заблуждение, не обмануть, надо самому познать и выучить. И понять. Потом переквалифицировать и донести до простым языком до людей. Кто-то хочет, пожалуйста. Почему я не вижу -то таких людей? Где все эти люди? Пожалуйста, показывайте, где, чего, как. Все, всех благодарю. До новой встречи.